приветствую вас друзья Вы на youtube канале все для клева сегодня очередное интересное видео с турнира три сезона по фидерной поплавочной ловли сегодня прекрасная погода весенняя без ветра и надеюсь спортсмены сегодня покажут супер класс давайте же будем смотреть день добрый сегодня у нас второй тур кубка трех сезонов ничего не изменилось все то же самое по регламенту С вход в зоны 8 часов утра Старт в 10, окончание в 3. Только спортсмены поменялись местами. Усплывали жеребьевки, кто-то ушел в край, кто-то ну, сместились, в общем. Угу. А так у нас изменений пока никаких. Как вы думаете, из-за погоды может измениться количество улова да, рыбы? Да, погода сегодня у нас радует, солнышко, ветра нету, слава богу. Количество уловов может возрасти даже. Погода изменилась. Более стабильно будут вести поплавки себя в воде, не будут их сносить. Более легкие кормушки могут применять спортсмены, потому что нет такого течения ветра, не надо пробивать. Так что возможность того, что будет больше уловы, вероятно, большая. Сережа, доброе утро. Доброе. Скажи, пожалуйста, сегодня тактика будет меняться во второй день? Будешь ловить карася или плотву? Я планирую ловить плотву. Плотву все-таки, да? Увидел, как поплавочники выбрались с первого места, решил тоже взять поплавком. Или как? Ну, я и вчера ловил поплавком, ну, буду сегодня пробовать, да, продолжать. То есть на фидер переходить практически не будешь? Основная тактика это поплавок и, тара и тарань, правильно? Да. Дмитрий, я так понял, вы будете, наверное, по карасю? Ну, да. Да? Да. Красавчик, вот расскажи, пожалуйста, основная тактика это дальний заброс, ну, наверное, да? Да, метров 35-37. То есть дальний заброс и карасевая прикормка. Тяжелая приключка. прикормка. Три крючка. Три да. крючка, на ну, Издевается над нами, видите, друзья. Дмитрий и Серега над нами издеваются. Ну ладно. Ну, Андрей, Ты да? один. Один. Красавчик. Здравствуйте. Цвык ты? Серган. 17. Мосслее? Да не Ленко. Так, Синин. Виктор? Надо Какая у тебя будет сегодня тактика? Такая же как вчера, все мешают, то же самое и делаю все тоже, а там посмотрим То есть основной поплавок, да? Да, конечно, ну он явно сейчас имеет преимущество перед фидером, тут спорить не То есть на фидер можно приблизиться к небесам, если прям вот сюда работать А если ловить карася, можно приблизиться? Да я не знаю, есть ли он, его никто целенаправленно вчера так вот прям целый день не ловил пробовать как-то не хочется. Тренировки у меня не было, поэтому буду делать все то же, что и вчера. Да, я тебе Если в пятницу была тренировка, может были бы какие-то варианты. Ну, просто так. Да, просто рисковать так не хочу, рисковать да. не нужно, ну, да? Зачем? Нормальный вчера результат. Да. Поэтому я будем понял. делать все то же самое. Сережа, ты будешь менять сегодня что-то в тактике? Да, вчера по рекомендациям Толика, который по вчерашнем этом этапе он занял первое место. Он подсказал, что надо отяжелить.. Прикормку, чтобы она стояла на месте, чтобы не сносила течение То добавить есть... грунт, я добавил грунт, добавил миласы, ну посмотрим, чуть, -чуть клея добавил, а там уже посмотрим. То есть и будешь ловить на поплавок, да? Да, буду больше упор делать на поплавок, фидер, так на подстраховку. То есть сегодня не ветреная погода, да. в принципе, как раз будет идеальная поповка, да? Для поповки, можно как, да? Будет рыбу доставать спокойно на поповок. Константин, доброе утро. Доброе. Посмотрите, пожалуйста, тактика сегодня будет такая меняться? Нет, -го меняться года. не будет. Будет то же самое, что и вчера. То есть маховая ловля должна все-таки перебить фидер. Особенно с учетом погоды, то сегодня будет намного комфортнее после вчерашнего ветра с там, порывами до 8 метров. Поэтому тактика будет такая же, просто немножко будет фарт секторов. И фарт секторов в первую очередь будет заключаться от того, сколько пополочников сядет на одном помость. То есть как они будут растягивать друг у друга рыбу. Конечно, выгоднее попасть рядом с федеристами, которые будут ловить дальше, пополочник ближе, у тебя будет вся твоя рыба, никто тягивать ее не будет. Поэтому будем надеяться. Буду меняться. Да, доброе утро. Скажите, сегодня будет меняться тактика? Вы будете так же ловить на фидер да. и поплавок или только не, на поплавок? только на фидер, да. Только на фидер? Да, на фидер. На да. поплавок нет? Доброе утро, да. Да. То только есть на фидер, да. Карася? Не. Предпочтительно? Не, на плотву. Но... На плотву, да? Да. О. Я вас понял. О, Хорошо, добро, спасибо. Антон, доброе утро. Доброе. Скажите, сегодня будет у вас как-то меняться тактика ловли во втором туре? Или... Нет, вчера вроде все сработало, поэтому сегодня все повторим. А самое. прикормку менять не будете, ничего? Нет, при, прикормку нет, два состава. Оба состава инертные, тяжелые. Будем... На поплавок? Пилить, но, да. Я вас понял. На поплавок. Хорошо. Надеюсь, что плотва будет ближе чем вчера. А карася не будете половить ловить? Нет, карася здесь. Ну, по крайней мере, под поплавок нет, поэтому смысла нет. Карасем такой вес не сделаешь, как Я понял вас. Хорошо, спасибо. Да. Анатолий, доброе утро. Доброе утро. Вы по итогам первого тура заняли первое место. Да. Расскажите, пожалуйста, какая будет сегодня тактика ловли? То же самое будет использовать или какие-то моменты, нюансы будете изменять? Что вы, Как вы планируете? Ну, буду выполнять то же самое, что и вчера, но у меня сегодня хуже, ниже меня по течению, Сидит тоже сильный спортсмен Очень сильный молодой У которого силы хватит на больше чем у меня Поэтому будет заруба серьезная Он сидит ниже Рыба в подходе всегда идет же снизу вверх Естественно он будет ее перехватывать Вот это мы будем, вот, будем бороться Тут уже будет идти скорость И все остальное Тактики уже Но если только смогу поставить более крупную рыбу И только за счет этого выйти ну Путем селекции Угу. потому что по скорости я за ним это сто процентов не угонюсь понятно Ну кроме поплавка вы будете на фидер переходить планируете ли переходить И на фидер если сразу покажет что рыбы под помостом нету то естественно пойду дальше вот фидер по-любому будет light разложен он всегда как запасной вариант потому что мы не знаем что будет потом поэтому это должно быть угу. вот. Ну, поплавок, в первую очередь, будем упираться в поплавок. По прикормке что-то будете менять? Нет, все осталось тоже. Анатолий, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот топ-3 самых уловистых, Приманки Весенний вариант для карпа. Какая ну, самая, самая интересная? Я беру, если это прикорку, магазину, допустим, да. там, любого производителя, да. карп, карась, но просто добавляю отдельно туда пшено, горох, в зависимости от предпочтения рыбы. Вот на сезон спрашиваешь у местных рыбаков, что они ловят, и вот это вот добавляешь, просто отдельно добавляешь пшено или горох. И этим самым, получается, привлекаешь рыбу. Либо карпа, либо карася. Либо карпа, карася, да. Ну, ну червяк, он любит очень этого червя местного, поэтому в спорте. Черного? Да, мы в спорте просто дубинить некогда. А когда приезжаешь на рыбалку, то это очень даже хорошо работает. Друзья, пока спортсмены готовят свои снасти, раскладываются. Я тоже присяду половить немножко рыбки на одно удилище с одним крючком. Знаете, что запрет. Поэтому по-другому никак нельзя. Нужно быть законопослушным гражданином своей страны. Друзья, я хочу поделиться с вами фидерной оснасткой, которую мне показал молдавский спортсмен Лаур Дмитрий. И хочу связать эту фидерную оснастку на своем удилище и сегодня попробовать половить карася. Друзья, для начала нужно приготовить вот такую заготовочку. Это получается карабинчик с фетлюшком, кусочек шнура и бисер. Бисер нужен самый маленький. И таких нужно две на одной нужно связать вот такую заготовочку. Вяжется на узлом клинч или любым другим удобным для вас узлом с одной стороны и с другой стороны. Больше, в принципе, для фидерной оснастки ничего не нужно. Итак, друзья, как делать эту оснастку фидерную? Молдавские спортсмены берут шнур и основной шнур продевает сквозь вот эту бусинку бисерную с отводом. После этого берут вторую бусинку, чтобы сделать отвод для поводка и продевает ее два раза это раз и два есть все вот два раза две петелечки видите да Теперь этот кончик два раза перекручивается вот через эти две петли. Раз. И два. Все, и вот этот зажимается. Все. то есть бисер уже стоит на месте, эта бусинка никуда она не денется. Вот наша бусинка на конце этого шнура. Мы вяжем с вами петелечку узлом восьмерка для того, чтобы к нему прикрепить поводок. Все, лишнее отрезаем. Друзья, фидерный монтаж готов. Сюда мы крепим кормушку, сюда поводок. Все. Вот на такую фиддерную оснастку, друзья. Молдавские спортсмены выиграют все чемпионаты. Костянин, я вижу, у вас три удилища разной длины. Да, все верно. Так, расскажите, для чего? Для разных ловли на разных дистанциях. То есть, вот это, к примеру, 6-метровое удилище с поплавком 8 грамм. То есть, я ловлю сейчас большая глубина. То есть, длина удилища у нас 6 метров. плюс То есть, дистанция получается около 8 метров ловли. Ага. Даже 7 с учетом, что мы еще все равно держим комень, мы его не вот так вот не держим. Ну, где-то 7 метров. Также у нас есть, если вы развернетесь назад, в вооружении приготовлено еще два удилища. 5 с поплаком 5 грамм и 4 метровая с поплаком 3 грамма. То есть этим удилищем мы сможем ловить дистанцию где-то около 7 метров. Этим удилищем дистанцию около... 6,5 даже, по сути, получится, потому что большая глубина поплавок очень высоко поднят к вершинке удилища. А этим удилищем будем ловить практически в отрез, вы вот можете навести камеру, насколько поплавок близко находится к вершинке удилища. То есть все остальное, это у нас глубина ловли, вот, вот так, если взять. Да, да, да, я понял. Поэтому Присо. это практически в отрез. В чем преимущество? Логически на 6-метровое удилище мы сможем ловить более крупную тарань. Во всяком случае, вчера так было. Но на более короткие удилища мы сможем ловить быстрее. То есть мы сможем ловить больше рыбы, э, рыб там в час, например. Uh -huh. То есть вчера, когда была плохая погода, вот последствия вчерашней ловли на 6-метровое удилище. То есть набивается рука, ветер выдувает, тяжело справляться. Если рыба будет стоять в ногах, то, конечно, лучше ловить более короткими удилищами. Будет быстрее, соответственно, больше хвостов сможем словить. Но надо смотреть на средний вес. То есть бывает такое, что дальше рыба крупнее, но тоже нивелируется, что ближе она мельче, но намного чаще клюет. Поэтому тут надо делать выводы, просто считать, почитывать и решать, что делать. Друзья, от Константина еще один маленький секретик, как он мерит глубину своего удилища. Да, да вообще глубинный это изначально для штекера, наверное, но мы его используем и для поплавка. Так как маховой удочкой мы ловим здесь проводку, что в принципе не совсем типично, то и можно глубинный этот использовать. Принцип работы какой? Нажимается вот эта кнопка, вылазит такая не знаю, как назвать, вылазит кусок пластика с пролизи. Мы в этот прорезь вставляем крючок и отпускаем кнопку. То есть она поджимается и остается висеть. Ага. Потом мы выполняем заброс. Глубина мер, соответственно, перегружает поплавок. И мы можем увидеть фактическую глубину. Вот наш поплавок. Ага. Видно в камере? Ну, вот наш поплавок вот он. Да, он да. находится. Вот. Ага. То есть мы понимаем, что сейчас крючок в принципе Над находится, дном. не, он но... лежит. Да, То есть да. это называется ноль. У поплавочников ноль, это касание непосредственно крючка э, дна. Так. Плюс это все, что лежит на дне. То есть когда поплавочник говорит, я ухожу ловить в плюсе, это значит он кладет оснастку на дно. Минус это поднятое на дно. Угу. То есть мы ловим здесь в принципе в минус, потому что много отмежшей травы на дне и забивается крючок. То есть ловим в минусе, но из-за минуса у нас получается более быстрая проводка. Но когда рыба активная, в принципе, с этим проблем не тихнет. Поэтому очень полезная штука в данных условиях, хоть и не для них создана. Друзья, молдавские спортсмены даже не вытаскивали свои поплавочные удилища. Чисто ориентированы на фидерную ловлю. Значит, они знают какой-то секрет. Скорее всего, они будут ловить карася. Но мы посмотрим на это, когда будут подсчитывать килограммы. Да, Дмитрий? Да. Отлично. Можно посадить вашу прикормку? Да. Суди, сколько там опарыша, друзья? ого Вот это да. Богатство. А так, смотрим на нашего чемпиона. Что у него там? Загашники. Да, все то же самое. По минимуму всего. Это... Намного меньше, чем вчера. Полная банка кукурузы. Это если вдруг проголодаешься, тоже можно... Ну, да, да, буду, да, поклевать. да, буду кушать немножко. Я понял. Шапарыш как-то не очень вкусный. чистый белок, елки папа. Вы видите, друзья, молдавский спортсмен забрасывает на дальнюю дистанцию там, где карась. И они его вытащат по-любому. Пока наши местные будут морочиться с мелкой рыбой, там будет по полной программе караси по 300-400 грамм на дальнике. Вот так. Метров 30-40-35 это так. На сколько метров примерно? 40, да? Ну вот 40 метров все друзья дан старт и рыбаки начали ловить рыбу друзья на помост мы заходить не будем вот засечем сейчас две минуты времени и посмотрим кто эффективнее ловит федеристы или поплавочники вот на этом помосте получается два крайних это поплавочники и посередине два федериста посмотрите с какой скоростью они ловят рыбу Поплавочники уже по одной поймали, вот федоризм вытаскивает. Вот поплавочник второй достает, правда помельче, чем Федорист. Так, вот Федорист тоже достает. Попловочник достает вторую, простая подплевка у пловочника, вот достает третью. застает тут третья да ну то есть можно сделать вывод, что федеристы немножко по темпу отстают от плавочников это в любом случае но у них есть возможность поймать карася и более крупную тарань как мне кажется вот друзья, на этом помосте получается тоже два федериста по краям и два плавочника Анатолий и Антон. Давайте посмотрим на их темп, как они вытаскивают рыбу. Вот у Анатолия мелочь какая-то, только что плюнула. А Антон забрасывает. Смотрим. Федеристы тоже ловят буквально в 10 метрах, не больше. Если поплавочники ловят где-то в 5 метрах. Вот у Антона хорошенькая тарань. Крючка слетела, успел забрать. Так, вот на фидер поймалась рыба. На крайней. Вот еще одна уклейка и еще уклейка бакловочников. То есть темп у них тоже нормальный, но клюет больше мелочь. У фидористов темп чуть меньше, но клюет больше тарань. Вообще на пустую, на пустую корму, Кто только что ее забросил. Про Так, ну, таран есть, и там таран есть. То есть, пополочники буквально нос к носу ходят. Вот. тут на фидер тоже хорошенькая тарань. друзья где-то примерно три пара не идет в минуту примерно так нет неправильно поположники вот. однозначно быстрее любят друзья у нас очередной карась червячок льет карасик так ну что друзья через 10 минут заканчивают наши спортсмены соревнования мы пока тоже половили у нас тоже было где -то часа 4 чтобы половить вот с александром александр ну и вот наш улов друзья краси хорошие даже под лешек. такие мощные красавцы тарань мы отпускали карасей забирали в принципе норму голову взяли даже меньше вот. красивый, да? по-моему, это что надо на что ловили, да? хотите спросить меня? ну скажу, значит, прикормка фиш-дрим состав в описании к этому видео посмотрите это первый сезон весна Через 5 минут заканчивается. Останется только нам взвесить рыбу и определить победителя. Ну ты не мог подождать. Тут целая уклейка. Рыбу, воду, блядь. целая уклейка. Что-то, которое после сигнала уже не в счет, да? Если рыба берется после сигнала, вы поймали и кинули в садок, то при взвешивании самая крупная рыба, которая там выбрасывается в воду, она не засчитывается. Так было даже на чемпионате мира. Немец кину карпа небольшого, и у него достали там трешку и выбросили. Вот так вот, друзья. То есть после сигнала рыбу уже брать нельзя. Сергей Мандрик. Не Мандрик, 7920. 7920. Видишь, 380. Ровно как. Что Моисей? 380. Это Так, барабанная дробь Внимание, друзья. Давай. Давай, лау. 15 Дайте посмотреть на эту церкву. 16 610. 16 610 аллилуйя 16 610 друзья за 5 часов ну, давай или вода да сзади. костян красавик ⁇ лтый палку ну, артируйте господин да, доброго 3 шестерки 6660 9,770 семьсот семьдесят девятьсот семьсот Давай. Десять пятьсот пятьдесят. Это чтобы сегодня выловил столько? Это я сегодня столько выловил с этого с сектора себе. Друзья, даже кормушка потапнилась. Вот это да. Я ее заберу сюда. Саша, нас забираю вот это все перед. Тут фидер закормочная есть. Не, вот это классная на горох. То что надо. Пять девятьсот сорок. Пять девятьсот сорок. Дмитрий наш друг из Молдовы, посмотрим. Число на фидер задим? Да. Восемь пятьсот. Фидерив пока самый большой есть. Ровно. Ровно 8 пятьсот. давай это не красивые. Тринадцать сто десять. Как карасей? О -о -о. Так. То есть 9,970. Милоше много. 11,410. 11,410, да. раз был да? Нет. сколько трали, да? десять четыреста семьдесят десять четыреста семьдесят одиннадцать одиннадцать Двенадцать семьсот. Я хочу перечитать. О, какой лещик хороший, под лещик. Дима, что, карась есть? Карась есть, но мало его. Мало, да? Карась Дима ждал карася, блин, и карпа, блин. Вот что он делал. Он домой хотел покушать здесь. Четыре триста двадцать. Четыре триста двадцать. четыре ноль семьдесят четыре килограмма 70 грамм тебе далек десять четыре десять четыре Анатолий по итогам первого этапа занял первое место посмотрим что у него сейчас так. Внимание. Есть дробь, 12 12,890. Ну, рекорд побил. Антон, ловил чисто на популок, да? Вообще не переходил на фидер. Покажи, мазали, покажи, мазали, покажи. Есть? От крючка. От крючка. 534 штуки за 300 минут. Так. Интрига. Ну, вытекает вытекает 16, вытекает. 16. отлично красавчик. красавчик вот это да а костя 16. 16. 16. какая была прикормка Карп карась так фишдрим и спортблэк спортблэк тоже фишдрим узкая да 8 070 8 килограмм 70 грамм женя, женя. Дневника 10 Друзья, осталось работать только судить Щерба почитать. Дмитрий, сейчас домой? Да И домой, да? Да, домой Ну, молодой привет передавайте Спасибо большое вам да. за фидерную оснастку, которую вы научили ага. Спасибо вам, всего да. хорошего, будьте здоровы, до свидания Давай. Будьте здоровы У нас появился новый спонсор Это Мотыль насадочки, который нам предоставил сертификаты подарочные. Мне пришлось считать четверых, потому что у нас четыре пятерки. У четырех человек пять баллов. Итак, 5 баллов. Грищенко Константин. 5 баллов. Мельник Антон. 5 баллов. Щерба Вячеслав. Пять баллов. Сука на Пришлось считать по весам. Итак, четвертое обидное деревянное место. Щерба Вячеслав. А -а -а. С 25, 408, Третье призовое место. Стасюк Анатолий. Обыжён Щерб Вячеслава на 10 грамм. 25, 490. Тогда, поздравляю. Так. Второе место с весом 27 килограмм 260 грамм Грищенко Константин И первое место с весом 27 килограмм 320 грамм Всего лишь на 60 грамм То есть Грищенко Вельников Антон Вставь сюда Молодцы Сертификат. Красавец, красавец, молодец. Я же ему корм мешал, жужу. <свят> ну что ж, все Закрываем наш первый этап, пер, первый тур. Трех сезонов весна. Жду вас всех летом. Надеюсь, все останутся в строю, будут продолжать дальше борьбу за главный приз. Все, ребята. Всем спасибо. Ура! Сегодня большое обычное... Да, один А, иди к газету. Поздравляю. Поздравляю. Антон, ну, прокомментируй, пожалуйста, как у тебе удалось занять первое место среди таких акул в спортивной рыбалки. Ну, во-первых, сыграло то, что я все-таки не первый раз ловлю на поплавку, и сегодня это было решающее, как и вчера, в принципе. Фидер ну, не конкурент был поплавку в этот раз. Платвар стоял очень близко. Сегодня получилось взять 534 рыбы за 300 минут. Вчера это было 365. Вчера был очень сильный ветер и было очень тяжело ловить. Кроме того, как-то немного получше с техникой сегодня было. То есть получалось. В принципе, не скажу, что корм играл большую роль. У меня, по крайней мере. Потому что вот ребята говорят, что у них это было решающее. То есть докармливали. Я, во-первых, сидел ниже по течению, чем Вова, Толик Стасюк. Он занял третье место. И он все-таки кормил немного ну, корм. Обильнее да. да? Да. Рыба была сегодня меньше, чем, мельче, чем вчера. Вчера было 30 с чем-то грамм средний вес. Сегодня было 28 с чем-то. Сегодня я занял второе место. По итогу получилось по баллам и по весу четыре человека было с одинаковым количеством баллов и по весу обошел второе место на 60 грамм то есть это было 27 там сколько 290 а у меня по моему 27 350 то есть такое бывает а четвертое третье место отделяло всего 10 грамм то есть на весах 25 килограмм это одна плотва решает исход как бы, битвы да это интересные соревнования у нас в прошлом году, по-моему, была ситуация, когда за три сезона э -э, в сумме количество мест было у двух ребят. Первое и второе место одинаковое, а отделяло всего 100 грамм. Это за 6 дней, грубо говоря, рыбалки. То есть, то есть интересно. То, то, о чем... Э -э, то есть, решает очень многое техника, решает очень многое тренировки на самом деле. То есть, надо приезжать, ловить. Ребята, не сидите дома, выезжайте на рыбалку. Река благоволит хорошим уловом. Получайте хорошее, да. да, хорошее настроение. получайте хорошее настроение. И вам всего хорошего, спасибо вам большое. Вы доволен результатом или нет? Расскажите. Да, результатом доволен. Это вполне нормально. Невозможно постоянно занимать первые места в рыбалках. Это рыбалка, есть всегда фарт. Есть какие-то моменты, какие-то принятые решения, правильно или неправильно. То есть по сумме баллов у нас разделило 60 грамм. Да, 60 грамм, если не ошибаюсь. На весе там сколько? 27 с чем-то килограмм, да. если не ошибаюсь. Но это абсолютно рядовая ситуация. У меня цель, в принципе, стоит немножко другая. Это главный кубок, который дается по итогу трех сезонов, который, собственно, два года выиграю. И хочу сделать это третий раз. Поэтому второе место. Я им доволен. Тактика сработала. Поплавок. Маховое удилище. Единственное, что пришлось сегодня, конечно, поиграться. Я планировал ловить пятиметровым, но ушел на шестиметровый, потому что было очень большое количество уклики, которые невозможно было сечь. Пришлось перейти на более тяжелое удилище. А так, в целом, все сработало. Все в порядке. Реабилитировался после вчерашнего провала. Ну, немножко не дотянул. Но это абсолютно нормально. Я результатом доволен. За товарища рад. В следующий раз будет сам себе мешать прикормку. Друзья, ну мы заканчиваем наше видео с турнира трех сезонов. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для клева. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.